Ольга Владимировна, вот сейчас открывайте биоэнергомассажер. Это уже теперь ваше приобретение. Давайте посмотрим, что там в нем находится. Ну, во-первых, это сертификат соответствия. Так, что там еще есть? Гарантийный талон. А вот сюда в стороночку откладывайте. Инструкция применения биоэнергомассажера. Тут все описано как при каких условиях проводить массажи, кому. В общем, все-все-все биологически активные точки, вот видите. То есть все тут описано. Так, далее. Сам массажер, биоэнергомассажер. Тут вот покрыт он пленочкой предохранительной. Ну, давайте снимайте пленочку. Так он будет нам более ярче видно все. Так. Что у нас еще имеется в комплекте значит дальше идет у нас ну главный блок это понятно это вот этот биоэнергомассажер весь это главный блок затем есть импульсные накладки поищите их владимировна импульсные накладки это вот эти вот оранжевые да это для индивидуального массажа но пока это нам не понадобится немножечко попозже об этом обо всем поговорим дальше вискозные электродные пластины это вот эти электродные пластины также для индивидуального массажа пока они нам не нужны дальше провод со, штепель... со штепсельными иглами на два выхода с черными импульсами вот так нет нет нет на провод вот. на два выхода с ага. черными которые вот, вот да вот это вот это вот, вот это, вот вот это, угу. это, вот это. Угу. так и красными для выхода красными угу. Затем провод подключения электродов перчаток. Это вот этот провод, да. Так, это вот этот провод. Это мы будем подключать его к перчаткам, к электропроводным. Провод электропитания. Самый главный у нас, да-да-да, к электрической сети подключать будем. Прибор наш. Дальше, только проводящие перчатки. Так, это у нас, вот они, Да. Он, значит, комплект из двух перчаток. Открывайте. Сейчас мы будем пользоваться этими перчатками. Вот с такими кнопочками металлическими. Вот сюда мы будем подключать провода. Так, изоляционные перчатки. Изоляционные перчатки, они у нас, скорее всего, виниловые или силиконовые, но если силиконовые, то они обычно потолще, чем обычные вот тонкие хирургические перчатки, но это потолще для того, чтобы, да, изолировать. Вот это силиконовые, я не помню, да? Да, это силиконовые, У -у -у. но они уже как бы потолще такие идут. Далее пульт дистанционного управления. Так пульт. У -у -у -у. Дальше предохранитель так ну и все вот это все в комплектации угу. так сейчас мы его будем подключать и дальнейшее использование это уже в следующем видео использование биоэнергомассажера